То, что родители нам не дали, нам нужно самим взять от других людей или в себе это развить. Задача родителей не создавать какие-то тепличные условия. Вот. Задача мамы смотивировать ребенка на внутренний рост. Даже через неприятные ситуации. То есть если у тебя вызывает любопытство, и негодование какое-то, незавершенность, непонимание, все, мама свою функцию выполнила, значит. Она посеяла в тебя какое-то вот э, семя, блин, а как это вообще, какой-то вопрос на тебя посеяла. Этот вопрос должен тебя в этой жизни продвинуть, сделать тебя мудрее. Мы здесь, как в университете, мы здесь обучаемся, а не балдеем. Да, бывают дискотеки там на Новый год. И все, остальное время э, лекции и сессии, лекции и сессии. И поэтому вы не удивляйтесь, что э, если вы прикасаетесь к знанию, у вас начнут возникать ситуации, потому что знание э, как раз-таки и нужно для решения таких ситуаций. Если с вами возникают ситуации, значит вы уже готовы их решить. Мир не э, приходит... Э, без запроса. То есть если накрывает, если вот там с сестрой, там, с мамой такая охренать, значит вы готовы уже с этим разобраться, у вас уже есть сила. Ну а основная сила – это знание. То есть как устроен мир, как устроен я, как устроена вообще эта жизнь.